В этом видео я кратко расскажу о самых заметных нововведениях по отношению к Windows 7 и Windows 8. Итак, 30 сентября была представлена Windows 10 Technical Preview. Это не окончательная версия, только версия для разработчиков, как мы видим. Я перевел уже ее на русский язык. В следующем видео я расскажу, как это сделать. Дам ссылку на файлы и ссылку на скачивай с самой Windows. Итак, давайте посмотрим, что у нас изменилось. Первое, при входе в систему, мы видим, что изменилось у нас э, меню пуск. После двух лет бесплодных попыток, Microsoft наконец-то поняла, что для пользователей персональных компьютеров удобнее всего э, пуск, как Windows 7. Итак, что же мы видим тут? Э, слева у нас привычное, почти привычное меню пуск, а немножко справа у нас плиточки, как Windows 8 и 8.1 это достаточно такие удобно мы можем изменять плиточки по размеру можем отключать э, динамическую плитку чтобы информация на них не обновлялась и они не, не загружали систему э, изменять сам пуск по размеру вот так вот можно сделать совсем маленький и удалить вот эти плиточки можно их все кстати удалить чтобы э, не засорять меню пуск выключение у нас производится вот так вот, Они а как раньше, вот тут была кнопочка <coughs> так, что же у нас дальше э, добавили в э, Windows 10 это глобальный поиск теперь этот поиск ищет не по самому пуску или по отдельным файлам, а по всему месту сразу в меню пуск, в программах, в файлах и даже в интернете вот, например, например, Photoshop. И она находит, если нажать Enter, то она сразу его открывает. Так, сейчас он у нас откроется. Вот он начал уже открываться. Итак, далее. Что у нас добавилось? Точнее, что у нас убрали. То, что было Windows 8 и нету Windows 10. Это боковое меню. Видим, что когда мы пересовываем курсор в правый нижний угол, у нас ничего не появляется. Но некоторым это нравилось. Мне тоже, кстати, нравилось. Сейчас мы закроем. Так, как же это сделать? Сочетанием клавиш... Windows C. Видим, что у нас выдвигается вот такое вот боковое меню. И все у нас по-старому. <coughs> Итак, что же дальше у нас? Как вы знаете, добавили множество рабочих столов. То есть мы можем работать с неограниченным количеством рабочих столов. Вот так вот. Давайте что-нибудь откроем, допустим, калий диск. F на этом рабочем столе добавим еще один здесь можем открыть э, программы и видим, что у нас совсем не засоряется рабочий стол здесь мы работаем, допустим, с одной программой переключаемся на другой рабочий стол здесь совсем другая и тут показано, какие программы у нас открыты <coughs> так, давайте я позакрываете рабочие столы <coughs> И так, и наверное последняя функция Функция Snap Как мы знаем, Windows 7 и Windows 8 Можно было э, разделять э, рабочий стол на две области На две рабочие области То есть на справа и слева, вот здесь, вот допустим, была программа. Ну, так как у меня два монитора, я не могу на эту область ничего передвинуть. Но здесь же можно теперь разделить на четыре рабочих области. То есть, вот так вот. Допустим. Вот. Вот из-за того, что у меня <свы> два рабочих стола, я не могу это сделать. Но вы поняли. То есть, мы можем теперь открыть четыре окна. И они будут вписаны как надо. Итак, э, это, наверное, пожалуй, все заметные изменения в Windows 10. В следующих видео я расскажу вам об э, всех э, изменениях, сделаю полный обзор. И также будет еще одно видео по русификации Windows 10. Итак, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч!